в этом песню, может, Бог тебя услышит, И долги мои отпишет, и простит когда-нибудь. На судьбу не будет жалоб, суетиться не пристало, Если Родина сказала, если был коротким путь. Напиши об этом песню, может, кто-нибудь услышит, Может, кто-нибудь допишет и помянет как-нибудь». Опускает в разбег, век перекрестками судит, счастье без нас не убудет, счастье, в котором нас нет, шлем пролетарский привет, В степи, за которую ляжем, Где облака камуфляжем, где, как подарок, рассвет, сходит невидимый свет. То ли от звезд, то ли свыше, На блокпосты и на крыше. В город, в котором нас нет, Шлите винты в лазарет. Раны нам сушат пеленки, Бьют снайпера из зеленки. На отражаемый свет Стынет шагов наших свет.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 мы вам по-прежнему снимемся. Здесь не бывает разлук, Время пускает в разбег. Век перекрестками судя, Счастье без нас не убудет. Счастье, где нас больше нет,